Кругобайкальская железная дорога – уникальный памятник инженерного искусства, возведенный на берегах Байкала на стыке XIX и XX веков. Тур по Кругобайкалке – лучший в своем роде на тысячи километров от Уральских гор, в обе стороны. Отправляйтесь в неспешное путешествие по КБЖД на весь день и насладитесь природой и прекрасными видами, вдохните воздух Байкала и прикоснитесь к сооружениям вековой давности в их первозданном виде. Информация в описании. Подписывайтесь на наш канал и обязательно поделитесь с друзьями.